Всем привет! Вы на канале НБ Фитнес и с вами я, бог Наталья. Сегодня хочу показать вам упражнение, которое вы можете делать у себя дома с использованием стула. Итак, начинаем! Выполняем 16 приседов на стул. Разворачиваемся спиной к стулу, ноги на ширине плеч, живот ягодицы в себя. Полностью опускаемся, вдох и наверх выдох. Продолжаем также Живот и ягодицы в себя. Хорошо, ноги напряжены. Старайтесь садиться не на краешек стула, а как положено полностью на весь стул. Акцент тазом назад. Хорошо. Совсем немного. На выдох вверх. Выдох. Вверх. И 4 подхода по 3. Хорошо. Снова раз. Два. Три. Подъем. Еще раз. Два. Три. Подъем и последний раз. Два, три. Усложняем подъем на одной ноге. Левую приподняли. Полусогнутую ногу удерживаем на весу и поднимаемся на правой ноге. Продолжаем также. Снова на выдох вверх. Выдох. Еще вверх. Хорошо. Размяли ноги в одну в другую сторону, сделали глубокий-глубокий вдох, потянулись вверх, выдох, и снова размяли ноги. Еще один подход, все сначала. Ноги на ширине плеч, полный присед и подъем внизу, вдох, вверх, выдох. Продолжаем также. И по три. На четыре. Выдох. Снова раз. Два. Три. Выдох. И еще раз. Два. Три. Последний. Раз. Два. Три. Опускаемся. И подъем на левой ноге. Выдох. Правую приподняли. Помним полусогнутую правую ногу. Удерживаем на весу. Снова выдох. Еще вверх, вверх, именно на усилие, выдох, поднимаемся вверх, выдох, расслабили ноги в одну, в другую сторону. Сделали глубокий вдох, потянулись вверх, выдох и снова вдох, потянулись вверх, выдох, размяли ноги. Для следующего упражнения становимся чуть дальше от стула, одну ногу опускаем на него сверху делаем присед полный на одной ноге коленом правой ноги старайтесь практически касаться пол опускаем таз как можно глубже внизу вдох и при подъеме выдох живут ягодицы в себя продолжаем также по три пружины раз два три подъем снова раз два три подъем еще также раз два три подъем и снова раз два три снимаем ногу размяли в одну в другую сторону снова сделали глубокий глубокий вдох потянулись вверх выдох и снова размяли ноги все тоже делаем с другой ноги как можно глубже, опускаемся вниз, живот подтянут, помните левой ногою, коленом практически, дотягиваемся до пола, опускаемся достаточно глубоко, все время вниз, вниз, корпус по возможности вперед не наклоняем, стараемся держать его прямо, и живот и в себя, Ноги напряжены. Совсем немного. Хорошо. Также по три пружиним. Хорошо. Снимаем ногу, размяли в одну, в другую сторону. Сделали глубокий вдох. Потянулись вверх. Выдох. И снова размяли. Ноги. Для следующего упражнения опускаемся вниз на коврик. Разворачиваемся на один бок. Правую ногу положили на стул. Левая согнута остается внизу. Поднимаем таз до параллели с полом. Живот подтянут напряжен. Опора идет именно на стул. Забудьте про левую ногу. Расслабьте ее. Только с опорой на стул поднимаемся вверх. Теперь усложненный вариант. Поднимаемся вверх, забираем ногу, опустили и потом только опускаемся сами. Еще также на выдох вверх, забираем ногу, вдох, опустили и опустили сами. Снова выдох, вдох. Держим раз, дышим два, держим три, четыре, еще четыре, три, два, опускаемся на пол. Снимаем ногу и расслабились через верх, потянулись рукой, как можно дальше живот втягиваем в себя. Хорошо. И еще один подход. Возвращаем ногу на стул, на выдох подъем вверх, на вдох опустились. Выдох, вдох. Помним, опора только правой ногой на стул. Левая нога полностью расслаблена, мышцы живота напряжены. Продолжаем. Забираем ногу с собой, подъем вверх. Нога, опустили и сами расслабились. Снова подъем вверх. Забираем ногу, опустили, расслабились. Продолжаем. И удерживаем, дышим. Дыхание не задерживаем. Опустили ногу и опустились сами. Если есть возможность, оставляем ногу на стуле и через верх вытягиваясь, наклоняемся вниз. Поглубже. 4, 3, 2, 1. И все выполняем с другой стороны. Левая нога на стул. На выдох опираясь левой ногой. Поднимаем себя вверх. Про правую ногу забываем. Полностью ее расслабили. Мышцы живота напряжены. Хорошо. Помним. Таз поднимаем до параллели с полом. Еще так же. И добавляем ногу. Подъем вверх. Нога. Опустили. И опустили сами. Вверх. Нага. Опустили ногу. И ложимся снова вверх. Нага. Хорошо. Еще. И удерживаем. Дышим. Дыхание не задерживаем. Опускаем ногу на пол. И рука через вверх. Живот втягиваем. И потянулись в сторону. Как можно больше. Наклон. Вниз, хорошо И еще один подход Возвращаем ногу В исходное положение На выдох поднимаем таз с опорой на стул Нижнюю ногу расслабили Мышцы живота напряжены На выдох подъем На вдох опустились Забираем ногу с собой, подъем вверх, нога, опустили ногу, ложимся сами, вверх, нога, опустили, ложимся еще вверх, нога, опустили, ложимся, подъем и удерживаем, дышим, держим, корпус четко параллельно полу. Хорошо, опускаемся на пол, по возможности оставляем ногу на стуле, можно опустить на пол, и также через верх потянулись в стопе, 4, 3, 2. Для следующего упражнения разворачиваемся спиной, ложимся на пол, стопы на стул, на выдох, зажимая ягодицы, напрягая мышцы ног, выталкиваем таз как можно выше, стопы вместе, колени вместе. На выдох выталкиваем вверх. Мышцы живота напряжены, мышцы ягодиц и ног напряжены. Теперь чередуем ноги поочередно. Поднимаемся на правой, на левой ноге. На выдох вверх. Не забываем каждый раз на выдох вверх. Еще также. Хорошо, остались на одной ноге и поднимаемся 8 раз, только на одной ноге, хорошо, отдохнули, потянули прямую ногу на себя, обязательно стопою на себя, тянем, теперь эту же ногу согнули, Стопа на бедро, колено в сторону, захватываем противоположную и подтягиваем к себе, удерживаем 4, держим 3, держим 2, один Хорошо. И второй подход на выдох, выталкиваем таз как можно выше, опора на стул двумя ногами. Помним, ягодицы зажаты, напряжены выталкиваем таз повыше чередуем еще также поднимаемся то на одной то на второй ноге таз все так же выталкиваем повыше Хорошо, одна нога остается вверху и на опорной поднимаемся вверх, таз выталкиваем как можно выше, ягодицы зажаты, напряжены, все время выталкиваем вверх, хорошо, ногу выравниваем, натягиваем стопою на себя, подтянули как можно плотнее, держим. Затем стопа на бедро колено в сторону. Выравниваем противоположную, захватываем ближе к стопе, подтягиваем к себе и снова удерживаем. Выравниваем две ноги. Спина прямая. Поясницу себя не округляем. Таз спокойно лежит на полу. Именно прямые ноги подтягиваем как можно плотнее к себе.